Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и после моего видео о том, что делать после сборки ПК, мне хлынул шквал вопросов по тому красивому корпусу, что был на заставке. И вот встречайте, сегодня у нас на обзоре Fractal Design Meshify C. Корпус далеко не новый, но местами очень даже интересный. Сегодня я вам его покажу и подробно расскажу о всех его достоинствах и также недостатках. Итак, чем же корпус привлекает к себе внимание? Ну, конечно же, первое, что бросается в глаза, это то, что корпус очень компактный. Причем компактный это слабо сказано, ибо он даже меньше по габаритам, чем тот же BeQuiet Pure Base 500, который не так давно был у меня на тесте. При этом он вмещает почти все то же самое железо, что и обычные корпуса большого формата. То есть материнки вплоть до стендарта TX и водянки вплоть до 280 и 360. 60 мм. Да сразу скажу что помимо компактной версии которая была у меня есть также и версия S2 которая представляет собой так скажем старшего брата. Больше наворочений почти в полтора раза дороже но в отличие от нашего малыша в нее при желании можно засунуть даже слона ну или любую кастомную водянку что наверное более практично. И также есть версия мини, которая наоборот на 5 сантиметров меньше высоту и вмещает лишь материнки не более микро ATX формата и водянки на 240 или 280 миллиметров, вот как-то так. Второе, что бросается в глаза, это вот эта вот интересная выпуклая передняя панель с сеткой. Она тут выполняет двойную функцию, это не только элемент декора, но и своего рода антиполевой фильтр. Забегая вперед скажу, что панель заменяемая, то есть производитель постарался и выпустил различные ее вариации в разных расцветках, ценой порядка 20 евро. Так что такую замену может позволить себе при желании каждый. Согласитесь, что такая модульность позволяет действительно создать корпус своей мечты. К слову, снять ее не так-то уж и трудно. Нужно лишь приподнять переднюю часть корпуса, завести руку вовнутрь, отстегнуть крепеж и вуаля, все готово. С обратной стороны эта панелька имеет пластиковый каркас и материал вроде поролона, который должен выступать в качестве фильтра. Все это дело в теории можно просто промыть под водой, за такую простоту в деталях тоже жирный плюс. Ну а за передней панелью расположился один из двух предустановленных вентиляторов со скоростями до 1200 оборотов в минуту. Ну да ладно, сверху на передней панели корпуса мы имеем кнопку включения загрузки, 2 USB 3.0 и разъемы под микрофоны и наушники. Минималистично, но при этом это то, что нужно большинству из вас. Далее вверх корпуса, тут у нас разместился вот такой вот антиполевой фильтр на магнитах. Сделаны, конечно очень простецки, я видел варианты и поинтересней, но в целом свою функцию он будет выполнять на отлично. К тому же его можно легко снять и промыть. Что касается днища корпуса, то тут у нас разместился полноценный антипылевой фильтр, чего обычно не встретишь у более бюджетных моделей. Удаляется фильтр легко, его также можно при необходимости промыть. Ячейки сетки небольшие, так что проникновение мелкой пыли можно особо не опасаться. Ножки корпуса прорезинены, но, к сожалению, невысокие. От пола до антипылевого фильтра менее 1 см. Что лично я бы отметил как Минус, ибо у меня под корпусом часто скапливается войлочная подушка из пыли, которая в данном случае будет серьезно мешать продуву. Ну а с боков корпус имеет с одной стороны закаленное стекло, ну а другая его стенка полностью глухая. Также есть вариация корпуса, где обе стенки глухие, и также версия с более темным закаленным стеклом. Так что выбор у вас какой-никакой, но есть. Кстати, толщина стенок как внутренних, так и внешних порядка 0,9-1 мм, что очень радует. За задней стенкой нас ждут две салазки по 3,5-дюймовые жесткие диски, стандарт для небольших корпусов, а также вот такое вот корыце, на которое можно закрепить до 3 SSD накопителей. Я уже говорил, что соседство его с зоной VRM материнской платы не будет позитивно сказываться на охлаждении дисков. Но, к сожалению, подобные решения мы видим у многих производителей. Для укладки кабелей предусмотрено отдельное углубление с уже предустановленными стяжками или пучками. За это действительно плюс сделано хорошо. Также по кабельменеджменту отмечу наличие резинок, скрывающих провода. Это тоже очень круто, особенно хорошо, что их разместили под небольшим углом. Это упрощает монтаж. А также мне понравилось правильное расположение прорезей на крышке, скрывающей блок питания. Господи, в какой-то веке кто-то сделал прорезь вместе заводки кабеля HD Audio. Это круто, ибо на многих корпусах его приходится затянуть, черт знает откуда. В целом места под кабели за задней стенкой в корпусе конечно же немного, от 15 до 35 мм, но за счет грамотного дизайна и распределения пространства долго возиться с укладкой вам скорее всего не придется. Ну и скажу, что было бы глупо ожидать большего от такого компактного корпуса. Внутренняя часть корпуса кроме кожуха прикрывающего блок питания ничего интересного не содержит. Единственное что стоит отметить это второй вентилятор на выдув крепление заглушек видеокарты на винты чего к сожалению нет в некоторых корпусах даже в данном ценовом сегменте ну и наверное возможность убрать вот эту заглушку тем самым освободив место для радиатора СВО как я и сказал, внутри корпуса можно разместить водянки до 360 или 280 мм спереди и до 240 мм сверху, но с некоторыми оговорками. Во-первых, есть определенные ограничения по высоте модуля оперативной памяти, иначе возможны проблемы. И также придется смещать салазку с жесткими дисками при установке переднего радиатора, что ограничивает максимальные размеры блока питания. И также нужно смещать верхний вентилятор при установке радиатора сверху опять таки дабы все влезло ну и вы должны понимать что тут может поместиться максимум стандартный радиатор на 25 миллиметров толщиной не более иначе придется отказаться от размещения жестких дисков что до корпусных вентиляторов то ситуация в целом аналогичная спереди 3 на 120 или 2 на 140 сверху 2 на 120 или 140 ну а сзади и снизу можно расположить по одному вентилятору на 120 миллиметров тут влезают до 172 мм, так что у моего Noctua передний вентилятор пришлось к сожалению снимать, иначе он с учетом подъема из-за высоких модулей памяти Тупо не вмещался в корпус. В целом же модели кулеров, которые влезут в это пространство, более чем достаточно на рынке. Что до видеокарт, то 315 мм с учетом установленных спереди вентиляторов и 335 без них. Как по мне, этого более чем достаточно для сборки любых систем. В процессе монтажа у меня как-то не возникло каких-то особых проблем, меня порадовало, что даже моя огромная плата за 390 Aorus Master влезла, причем влезла как влетая, без всяких танцев с бубном, прям легче некуда. Правда, производитель заставляет нас самих устанавливать пеньки под крепление материнки, что в целом можно было сделать и на заводе и тем самым, скажем так, несколько снять ответственность пользователя. Да, кстати, порадовало, что на коробке с аксессуаром производитель расписал какие болты для чего нужны конечно можно открыть инструкцию которая тут более чем детальная и цветная но это отнимает много времени а тут у нас в целом вся нужная информация уже есть под рукой так что за это тоже плюс Установка салазок и SSD накопителей также процесс очень простой И опять-таки проблем в процессе я не заметил Жесткие диски тут крепятся в салазке с помощью четырех болтов с прорезиненными вставками Что служит для гашения вибраций По блоку питания отмечу, что жирным плюсом является наличие вот такой вот съемной салазки Благодаря которой процесс установки БП занимает буквально считанные секунды В результате у нас получилось вот такое вот компактное, но вполне Вполне приличное чудо, в которое влезло все мое обыденное железо. Вот как-то так, друзья, а теперь давайте подведем некоторые итоги. Из плюсов корпуса я, наверное, отмечу, во-первых, удобную, легко заменяемую легко обслуживаемую панель-фильтр. Также наличие нижнего и верхнего фильтров тоже отнесем в плюсы. Хороший продув это, наверное, то, ради чего действительно и стоит покупать данный корпус и ему подобные. Компактность и при этом вместительность тоже в плюсы. Также есть хорошие задатки для кабель-менеджмента и... Продуманы некоторые элементы для монтажа. Наличие двух предустановленных вентиляторов тоже хорошо. Качество металла также на достойном уровне. Отличная инструкция и описание всех болтов на коробке с аксессуарами во многом упрощают монтаж. Ну и наверное быстрая и простая установка салазок накопителей и блока питания тоже является плюсом. Из минусов, низкие ножки корпуса, что может при наличии большого слоя пыли мешать продуву снизу. Салазки под SSD расположены тоже не самым удачным образом, в горячей зоне VRM материнской платы. Да, это не критично, но хорошего в этом мало. Ну и напоследок отмечу, что некоторые решения выглядят достаточно дешевыми и на самом деле не соответствуют цене продукта Например, крепление верхнего фильтра на магнитные полоски, как по мне не лучшая идея Или качество исполнения салазок для SSD накопителей Также элемент, который можно было продумать и сделать намного удобнее и намного круче вот как-то так, друзья. В целом корпус оставил неплохие впечатления. Если вам нужен компактный, одновременно красивый, хорошо продуваемый и недорогой корпус, в который можно разместить почти любое железо, то линейка Meshify вполне вам подойдет. Да, у него есть свои недостатки, свои ограничения, связанные отчасти с размерами, но ничего прям критичного лично я не заметил. Цена у него порядка 8-8,5 тысяч рублей на текущий момент, ну с качками курса доллара она конечно же будет меняться. Ну а с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, было для вас полезным, информативным и вы согласны с тем, о чем я в нем рассказал, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы следить за новыми выходящими видео. Также подписывайтесь на наши соцсети, они у нас тоже есть. Всем еще раз спасибо и до новых встреч дорогие друзья.